Кто меня назвал милашкой? Ладно. Всем привет! Вы на канале Ингем. Мы сегодня снимаем Майнкрафт. Я тут хочу отель какой-нибудь построить. Ты я один достроил. Вон, я покажу вам Ты Летим, летим, летим, летим, летим, летим. Вот он. Короче, начинаем достроить. Так, начинаем. построил и это вот построил а что я так радуюсь а, кварцевый это блок по-моему если я не ошибаюсь так подожди, это кварцевый блок на да, кварцевый блок хоть при головой а иначе на видео попадешь Стек, штек, строим, строим. Тупо получилось вот Вот так, вот так, вот так. Вот так вот сделаем. Сейчас летим. Бля, быстрее, вот бы утро бы настало. Ты строим, строим, строим. Почему я не строю? Так, подойдите. ты, подожди, ты, подожди, ты, подожди, ты, подожди, ты, подожди, ты, подожди, ты, подожди, ты, подожди, Сделал. Я как будто там что-то написал. Вот фигурки. я написал. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это что, что это? Так, раз это делал. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сначала почему-то снега начал делать. Я не, я не прочитал, что это снег. И, короче, мне пришлось вот так перестроивать. Так что, просто и вот здесь тройная будет. Опа, опа. Вот так. Вот так. Вот так. Готово. Вы думаете почему я палки ставил А потому что вы сейчас узнаете. Жизнь, только мне уже не дает под видео попадать. Ты просто сыграл ты не мешал все время строить. Иди нафиг. Все, вали, не мешает Афали, все, видео. Где он? Я пиджесюди строю. Он опять дешево почему-то. Сибака, блин. Не посмей даже мне заходить сюда. Ты меня больше не гость Вот он, голем, приходи ко мне, можешь приходи. Ты мой причужник. Хороший. Тише, тише, тише. Скажи ему. Может... Так, короче. Ух ты, сколько я выезд километров. Сентиметров. Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Я давно не играл, моя когда как... ладно, я уже играл. Эээ, когда записывал видео, я привык уже. Ну почти. Я ломать и. Фух, там хоть не горит. Хоть, хоть что-то одно горит. Я как прыске, как будто радость. Ей. Что я построил? А я буду фиг долго строить. Я, может, даже что-то а -а не дострою, а следующих видео буду строить, музыку с вами. Ребята, ребята. Ты, ты, ты, ты, ты, ты. Приходи, ты тоже пресс-лудник, у тебя там маска на Харе прилипла. Вот так уж. Вот так, вот так. Нифига, какой здесь километр. Пек. так. Здесь так, так, так. Так, так. Пекс, текс. Текс, текс, текс. Не, no, у меня получилось тут. Пекс, сделаем так. так. так, так, текс, текс. Пекс. Так сделали. Так ну, хоть половину мы дела сделали сейчас. Пекс, текс. Я вам просто раз видео показала мои все дома. Пекс, Ладно. О, последняя стена. О, мои боги, Наконец-то такие это сделаю. Я не могу посырать, котика. И... Так, я вообще не могу. Наконец-таки я это сделаю. а а я уя. Сейчас надо еще стенку оттуда делать, потом еще высадить. 一些。 до конца, чтобы смотреть. Да я очень стараюсь над этим видео. Вот это что туда за не дострою. Ладно, я это, конечно, так и делаю. Аллилуйя! Короче, теперь повода делаем. Потом остальная я другое что-нибудь нафига нафига нафига нафига ты опять пришел сюда Ну где здесь потом под дср а когда следующая жизнь у меня по ботис это теперь пол доделаем потом второй этаж доделаем Сейчас у нас задача такая построил Построим вот мой пол, половину хоть, потом достроим пол в другом видео. Потом второй этаж будем делать. Меня, вот здесь вот так вот застроим, лампочки сделаем. Короче, я вам покажу в других сериях, как ну, обустраивать дом. что делаем, короче. Спасибо, что я здесь такой большой дом выбрал. Мм. Пипец. Я по Geben, да попал все опять. Текс, текс, текс, текс, теп. Текс, текс, текс, текс. Делаем кружка. Ух, как мы уже тут так делались-то. Помните, как мы тут начинали с лестницы. Теперь как мы сделали. Вот это ломаем, помаем, поломаем. Идем, идем, идем, куда я поломаю все. вроде это уже строил Почка Так-так-так-так Здесь надо тоже поломать Здесь у меня будут двери стоять Это у, у меня тут Несколько дверей будет стоять Так Так здесь так Блин Есть так Фу, у меня уже бобин Фух Приятно! Я пипятся! Я затоплю! Да. чуть будет Часа, ласово Ну, тихо стоя. Так, так, так. Я так, я так, я так, я так, так, так, я так, я так, я так, так, я так, так, я так, так, и вы были, короче, на канале InGame. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, э, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и всем пока.